А у тебя можно-то? Сука. Ты мне больно... <свеч> <свеч> <свеч> <свеч> ты, сука, больно кусаешься, тварь. Пошло, Всем привет, шел. друзья. Вы на канале Дядя Ваня Лив. Stranded Deep. Игра Survivor. Это игра на выживание. Глубоко застрял а в русском. В переводе звучит это, конечно, странно, но в то же время и интересно. Я посмотрел видеоролик, трейлер, так сказать, этой игры... И мне очень, признаюсь, понравилось, мотив интересный, ты терпишь крушение, падаешь в воду, выживаешь на плоту, добираешься до суши и, в общем-то, получаешь полное удовольствие от того, что ты выживаешь. Крафтишь себе оружие, ловишь рыбу, охотишься, добываешь огонь, в общем-то, долго не будем томить, погнали. Так, Красиво. наши настройки с тобой вступили в дело. Смотрим анимация, просто вообще красивая графика. Все это пяхсик. Давай сразу же глянем с тобой настройки, собственно, самой графики. А, предустановка средняя. Все стоит средничком. Но я думаю, объемные облака. Давай сделаем среднее тоже. А вода, все остальное пусть будет среднее. Чем мы будем чересчур тут это наваливать, да? Все. Давай назад и, собственно, play, новая игра. Мы с тобой вот такой персонажик, нифига себе, лень, как игра фуличка да? Видно-то, фейсик-то человеческий. А, создайте случайный мир для новой игры. Давайте случайно и начнем Режим у нас, один игрок, совместный, можно совместно с кем-то тут жить. Мы будем в соло выживать, потому что совместно нам не хватало еще вот этой вот брюнетки вонючей, нафиг еще за нее переживать ну его нафиг, сложность, ребятки Обычная пусть будет а, Живая природа Обычная пол Нет, мужик будешь а, Жизнь, одна жизнь Одна смерть Все, ты нафиг, если скончался, то скончался Нет, давай будем с тобой бесконечно жить здесь И радоваться Предупреждение при создании случайного мира существующие файлы сохранения будут удалены. А у меня нету никаких существующих файлов сохранения. Поэтому мы со, с тобой создаем сейчас свой, мать его, новый мир. Создается новый мир. Ожидайте. Все. Ох нифига себе. Быстро так как. Загрузка. Сцены. На первом экране часов сила солнечного излучения. Вот так вот. Давайте подсказки надо читать, потому что в каждой подсказке есть доля правды, как в анекдоте. Значит, пока наша игра с тобой грузится, сцена грузится, ты должен подписаться на канал, поражать свой лайк и написать комментарий. Хотел ли бы ты увидеть в дальнейшем на эту игру еще больше обзоров, еще больше прохождялок. Все, мы с тобой грузимся. Ух ты! Сам болет. Значит, мышкой ты смотришь... Вокруг себя, ну все, все понятненько. Apple Watch у нас есть. Ух ты ни хера, себе самолет-то трусится. Не сильно-то и страшно мне. Пилот там сидит вообще спокойно себе, летит за рулем, там Смотри. Я просто сижу, ничего даже не делаю, не паникую. Все хорошо. Мне не страшно. Еще чем-то вхлебало, получается, получилось. Так, мы с тобой уже в воде. Мы уже с тобой в воде. Мы можем двигаться. Мы можем что-то с тобой здесь... Сука, -то делать-то можем? Че, не можем? Ноутбук нам надо? Нет, не надо. Поплыли дальше. Надо выходить этих друг. Выходим, пока нас не шли... Не шпиндельнуло. Давай газету почитать. Заберем с собой газетку. Нет? Не берем. Опа. А вот наш с тобой плотик, собственно. Вот наш с тобой, собственно, плотик. Самолет взорвался. Охренеть просто моему черепу. Мы с тобой что-то пытались сделали. Загрузка сцены. От маленькой сцены к новой маленькой сцене. Так, переименовать предмет можно с помощью машинки для ярлыков. Записывай. День первый. Блин, а на плод забраться? Что-то все быстро. Я просто выплыла на плод зайти. Ё-моё, ты смотри, в воду не вылазь. Так, нажмите Е и подберите весло. Не, ну графулька, ты просто для красота-то какая. Там кто-то живет, ты смотри, там уже кто-то построился, сука. Где весло-то, слышишь? Вот оно. Берем с тобой веслишко-то и акулу давай. Хера, сука. Ты где там? Херак с... тебе, сука. Подальше от меня. Так, теперь управляйте спасательным плотом, использовав на нем весло. Давай с тобой так. Вот так вот, все. Ну, что ты не плывешь тогда? А, вот, фути. Плывем. Я держал я надо было просто нажать и отпустить потом. Все. Атакулы мы с тобой спаслись, родной. Блин. Ну ты вообще просто. Красавчик. Все, хорош, приплыли. Опа ней. -ни. Опа нифига себе. Так. Эй, ты куда Стой, стоил? Надо забрать, забрать, так, чтобы не уплыло наше. Вот это вот... Все добру-то. Все. Я уже думал, что сейчас плотик как уплывет, то слышишь. Так. А, вытащите плот на берег, удерживая right mouse. То есть, берем правую кнопку и понесли. Ля, нифига себе, он сильный. Сила мысли оттянет. тянет. Красавчик. Так. Все, мы с тобой здесь повыполняли очень много чего. Нажмите е e подобрать. Давай камень. Давай камень мы с тобой заберем. Ух ты, нифига себе! Крабсбургер! Суп уплыл. Ткань, нажмите е подобрать. Давай подберем. А шпильную тебя можно-то? Суп. Ты мне больно... Ты, сука, больно кусаешься, тварь. Пошел ты в жопу. Ля, пиздрюлик такой. Бесстрашный. Идите вы в жопу, крабы. Эээ... Так. Соберите ресурсы, которые обнаружите на острове. Нажмите тапы и откройте инвентарь. Значит, собираем с тобой все ресурсы. Все это на кнопочку Е. «E». Ну, как бы камень это тоже есть ресурс, да. Давай, значит, будем с тобой собирать все, что можно, в принципе, подобрать. Цветочек. Забираем. Камень забираем. Что это у нас такое? Ты меня тут не кусаешь. Или... Да. Ладно. Здесь у нас с тобой очень много чего есть. Бля, нифига себе. Сколько в него вмещать-то, слышишь? Все, подбираем с тобой. Все, все, ш... все, что шевелится, все, что не шевелится, все подбираем. Чего а! ты, блин, ля, он плавает тут еще. Подумал, что-то симпатичное такое-то. У нас тут яхта какая-то затонувшая просто. Надеюсь, нас с тобой за ногу никто сейчас не цепанет. А слышь ты, крамбургер, что это такое у нас? Какая-то фигня непонятная, уже второй раз вижу. Короче, что могу сказать? Ух ты, блин, аля, а то я не видел эту фигню что-то. Контейнер. Ладно, мы туда с тобой потом доберемся. Нам сказали на острове, да? Все, мы с тобой нагребли тут много чего уже, да, походу. Нажмите C и откройте меню ä, задания. Давай, C, значит. А, создание. Создайте каменное оружие из меню создания. Значит, мы с тобой берем, создаем, нифига себе. Что нам нужно все вот это вот дело да, собрать? Вот. Так, это факел. А, каменное оружие, собственно. Это мы заби... Вот оно, наше каменное с тобой оружие. Нифига себе, ты видел? Тыкалка-то какая. Сейчас пойдем краба с тобой тыкать. Пойдем сейчас крабика затыкаем, слышишь? Пальма, дерево. Уху. Ладно, будем взбираться. Поползем с тобой на дерево, значит. На пальмовое дерево. Нифига себе, мы с тобой уже... Далай-лама, слышишь? Сейчас будем с тобой... Кокосики тут собира... А чем а мы сейчас залезли-то с тобой? Кокосик-то я вижу, а чем мы будем делать? Опа! Нифига себе, да? Кокосиков собрали. Это хорошая тема, кстати. Кокос это... Хорошо, мы будем с тобой хавать, значит. Так. Нажмите right mouse... И закрепите выделенный рецепт улучшенного ножа. Так. Right это право. И закрепите выделенный. Чего? Выделите рецепт улучшенного ножа в меню создания. Закрепите вот теперь на райт right. маус. Значит, мы с тобой сейчас в это дело. Капец. А, нам нитки надо. А, вот, вот, вот и насос. Я фиг знаю. Создайте улучшенный нож. Для улучшенного ножа нам надо нитки, друзья. Собственно, пойдем сейчас с тобой... ...искать... ...эти самые нитки. А нитки, я так полагаю, ну, наверное... Так, фруктик я тут вижу. Че это такое? Это ж... Фикус это чешо? Пошел ты. В крапиву, короче, пошел. Забираем с тобой металл, значит. Забираем с тобой сейчас вот это вот дело. Ткань нам надо с тобой раздобыть. Создайте улучшенный нож. Сейчас мы с тобой будем создавать все это дело. Сейчас мы с тобой все это дело понасобираем сначала. Что это за круг такой огромный, слышишь? Кирасия, шо это такое? Кирасики себе. Ладно. Значит, ты камышки поб... Опа-на. Все, мы, у меня фулка, друзья. Давай краба с тобой сейчас. На тебе, сука. Ух ты. Так, значит, мы с тобой сейчас... Что-то надо выкинуть-то. Как его выбросить-то? Херакс! Давай выкинем как-то этот камень-то отсюда нафиг. Так. Ага, вот, чтобы нитки получить, нам надо травушку с тобой. Нам надо волокнист... Волокнистые листья нам надо с тобой. Все ясно. Как от камня-то избавиться... Если он мне не берется. Короче, ладно. Так, мы по кругу пробежались. Надо волокнест листья. Вот они у меня. Во. Так, а как не место-то освободить-то? дышло. Mm. А, Во выкинул. Пендос так ткань. Вернись на место. Весло. Вернись на место. Все так. Есть ткань. Значит, а мы с тобой сейчас эту ткань нажимаем на цешечку. Четыре штуки надо, да, собрать? все. Понятно. Значит, а мы с тобой сейчас берем наш, наш с тобой супер-мега... Вот это что? В смысле? В смысле нафиг? Что за херня? Так, ладно, весло, иди погуляй. Вот так вот, значит. Капец, надо тут... Так, ладно, весло мы с тобой, значит, вот запомнили. Угу. Угу, угу, угу. Пойдем с тобой добывать наш вот этот вот офигезный лист. Так, два штуки. Так, вот это вот все заберем. Нельзя. Вот он еще. Опа! Опа. Так, это третий. И еще где-то у нас тут четвертый. Да, тут их дофига, слышишь? Мы так с тобой сейчас тут накраптим. Нам на носки хватит-то. Так. Так. Так. А, где наш супер-мега? Нож. Вот он. В смысле? Блин, да что ж такое-то, а? Нагребли с тобой тут, слышишь? Да хера чего? Так, так, так, так, так, так. Так. Так, давай с тобой выкинем что-то нафиг отсюда Давай вот выкинем с тобой камни херни нам всрались а, а теперь, значит, сделаем вот эту штуку Вот Все, нитки у нас имеются, да? Вот, ага Теперь нажимаем с тобой, значит, С И делаем улучшенную на жару Так, удерживайте F и S. И посмотрите на часы. Ага, здесь у нас с тобой показывается, значит, насколько мы голодны, насколько мы хотим пить, насколько нам, короче, сердечко не подводит. И SPF, я так полагаю, это, вероятнее всего, жарко нам. Сука. По Фаренгейту что-то там. Так. Ткань. Сюдашечки. Улучшенный нож, ты видал? Так. Левт мысс-бутон, переключая режимы. Нажмите left мысс-бутон. Ага. Охота. Да, так. Часы работают в трех режимах и показывают текущие показатели. Навыки, э, эффекты состояния и здоровья, в общем-то. Получите скраба кожу с помощью улучшенного ножа. Все, погнали с тобой немножечко. Так, F, да? Запоминаем. Все, значит. Так, весло у нас здесь. Давай весло. Э, Заберем на его нафиг. И вот здесь, вот рядышком, я думаю. Вот так вот. Сделаем вот так вот. О, все. Чеки-пуки. Теперь берем с тобой, значит, ищем краба. Уже вечереет, кстати. Посмотрите, э -э что мне нравится, то, что сейчас реально здесь сутки есть. Понимаешь, сутки. И мы пойдем с тобой искать вонючего краба. Сутки это, конечно, хорошо, но в скором времени, значит, нам скажут о том, что Будем с тобой голодать Забираем с тобой вот это дело Вот тут вот у нас, гляньте Звезда морская нафиг Она мне нужна Давай заберем с тобой все, что мы видим Пока здесь мы будем забирать и искать крабы. Где-то я здесь краба недавно убил Кстати А что крабы? Куда делись крабы-то? Только-только тут я его шпильнул-то. Блин. Где-то ж здесь рядышком я его... ...чпохнул. Что? Где? А? Я уже запутался со всей этой фигней. А? Так я забыл, где это быстрое создание уже со всей этой херней. Херва кнопка кнопок количества. А вот... У меня здесь нету никакого краба. Я его щепокнул и бросил. Хорошо? Ладно, все. Знаете, как... Так. Эм, у нас уже вечерей, друзья. А получить шкуру краба будет очень нелегко уже в это времени. Позднее, я так полагаю, нам надо с тобой сейчас будет что-то вытворять здесь в плане того, чтобы не замерзнуть, да? Не замерзнуть. Так, температура что у нас? Да и жрать уже охота скоро будет. Так, крабы ушли. Нам придется с тобой сейчас ждать, когда же станет светло эм... по графике, кстати, по графике мне нравится графулька вот луна так светится все красивенько графунечка сейчас за кто-то меня тут возьмет то еще то нет нет никого что-то музыка пропала ух ты блин пальма не пугай меня так ну его нафиг давай с тобой в джунгли сюда пройдемся в джунгли Блин, ну самое интересное то, что я вот совсем недавно здесь... Во! Вот она наша жертвочка. Вот она наш. На тебе, чебурашка. И тебе, сука. все, Иди сюда. Расчленяем краба, забираем с него. О, oh, gross. Oh, gross. О, Так, создайте костер, Создайте растопку. Так, ну будем создавать с тобой костер где-то вот-вот здесь, да? Вот здесь идеальное местечко. Для того, чтобы создать костер, нам необходимо с тобой опять-таки. Вот это фигню. Фигню, ха? Так. Металла можно использовать для создания предметов и строительства. Так. Давай мы вот тут, вот тут, вот, вот, вот сейчас, вот тут вот все это будем скидывать с тобой. Да, у нас будет здесь с тобой такой складочек. Вот, оп. О, значит, поскидываем. Так, вот это вот дело с тобой возьмем. Тут у нас палка есть. Давай палку возьмем вот так вот. И сейчас вот эту палку мы здесь с тобой, в принципе... А что мы с ней будем делать? Так, берем вот это дело. Смотрим, значит, в... Наш с тобой... В вашем с тобой посмотрим-то. В инвентарь. Ух ты ж, боже ж ты мой, как я давно не играл в такого рода что-то. Да и вообще я практически в это все, друзья мои, не играл. Для того, чтобы скрафтить костер... Растопка, вот. Нам нужна растопка. Так... Блин. Вот она наша с тобой растопка. Значит, Берем. Эй, алё. Возьми нож на место. Возьмись вот это вот. Е-фью. Так. Вот она наша с тобой растопка. Нажми... Я что, подобрать? Зачем мне подбирать? Так. Создайте костер, создайте растопку. А как костер-то создать? <cortical> noise> <сcurрical noise> <сcurрical noise> Друзья мои. Мне бы подсказку просто из зала. Я просто, ну... Не в дуплейшин. Давай вот эту вот хернюшку еще с тобой возьмем. Я думаю, ну... Должно же быть тут что-то а, Так Для того, чтобы создать костер Нам с тобой, естественно, нужно что-то же что сделать-то надо Давай вот это вот повыкидываем еще Понагребли то с тобой Хер пойми всего вот это Бля, повыкидывал Ты что тут понав... понашвырял-то Ух ты Создайте костер. Создайте костер. Чтобы создать костер, нам надо что? Два камышка, значит. Давай возьмем с тобой камышек. Вот сюда камышек, значит. Вот у нас раз камушек. И мы сейчас с тобой будем здесь бить камень об камень. Так. Факел у нас с тобой есть. И шо? Чего ты еперный, господи, боже, что ты мой? Честно скажу, я запутался уже в какие кнопочки, чего тыкать-то надо. С этой всей херни? Как его выкинуть-то? Ух ты, -мо, что тут? Ох ты, еперный насос напугали. Тут думаешь, что. Ты мне только не грязи тут. Давай с тобой повыкидываем, нахрен, что нам не нужно. Вот это вот не нужно. Рука мне не нужна, выкинься нафиг. Так. Все. Начнется. Заходим вот сюда. Пока мы создадим с тобой костер, ты заколебал нож, тебе ты что, устал? Вот. Сохреном в рюкзак. Так. А шо толк у меня а зажигать-то. <свист> <свист> Блин, может я тупой? Как разжечка стерта. -то? <свист> Только не кусайся, алло. Тихо. Оперный твой рот. Нам надо с тобой, дружище, 4 древесины. Для того, чтобы растопить огонь. Чтобы сделать огонь. Нам надо с тобой вот, вот тут поклацаться, значит. Давай, в общем-то, начнем с того, что а мы сейчас с тобой попробуем замутить нормально, грамотно вот костер. Для того, чтобы это сделать, нам надо 4 древесины. Все. Все просто. Идем с тобой, значит, подбираем Сколько у меня уже их есть? Сколько у меня, мать их... Сука! Дровесинок-то этих. Вот я тупой вообще звездец, ребят. Uh... Короче, пошли собирать просто и все, не будем париться. Вот, раз. Раз, штука. А ей можно бить? Нет, Нельзя. Нельзя. Пока мы с тобой, в общем-то, будем искать здесь. Три. Дери... Да -мо. Что выкинуть а? О, капец, надо все. Мне. Для моего тупого мозга это очень сложно, ребят. Так. Две штуки есть. где тут еще должны быть дрова. А я что тут, по-моему, еще скидывал, да, тоже что-то. Это нам не надо, это нам не надо. Деревяшечки, вот она. Третья. Господи ты, боже мой. Господи ты, боже ж ты мой. Блин, я так костер, наверное, не разведу, походу. Пальму рубить, что ли? Дайте древесину. -то. Не будьте жмотами, пока я тебя не нарезал-то. Оп, давай сюда. По кругу хожу, как дебилот. Реально. Три штуки. А еще... Блин, веточка-то, упади, а. Может дерево какое-то зарубать. Давай зарубим его, нафиг. Не рубится. И куст дерева, давай. Сколько раз Опа, Опа! хера себе тут досок-то. А че раньше так-то не сказали? Все, побежали, нафиг. Я уже здесь хочу теперь костер разводить. Так. Значится, а нам с тобой нужно нажать кнопочку С и сделать огонь. Правой кнопочкой мыши. И левой. Вот здесь у нас с тобой будет огонь. А откуда спички, сука, мне... Опа, нахера себе. Ты что, дебил? Я только шел, короче, скрафтил костерчик, друзья, а потом его и убил нахер, короче, этот костерчик. Где я тут дерево рубил-то? Сука. Будем с тобой опять рубить дерево Значит Так, все Есть все это дело Главное сейчас, друзья мы не запороть Так Да все, подожди, Влад Ну, костер надо первым было Мне надо костер теперь у меня она есть, вообще-то, вот она. Все, мне, блин, очень много вырезать надо. Либо своим занимайся, либо что-то это. Так, создаем с тобой, значит, огонь. Нажимаем на него левой кнопочкой мышки и вот сюда вот это. Аккуратненько кладем. Теперь. Теперь. Я боюсь. Чтобы это дело не сломать, надо, короче, выбрать руки. И попробовать понатыкать сюда. Растопку давай Опа И чё делать-то? А чтобы зажечь огонь Можно также нажать Left mouse бутон или Во Трем с тобой лево-право, лево-право Лево-право, лево-право Отори а Та -та -та <Давай>, да? <слесленный> Ух ты, нихера себе -то! Испугал меня Так, удерживайте ее, чтобы потушить Не тушить не будем, давай не обожьемся мы с тобой, а? Как эту херню-то положить ты сюда? Что делать, как ложить-то, полено? У меня в руке тут. Приготовьте мясо, ладно. Значит, убираем мы с тобой эту фигню. Давай вернемся на свои места. Блин, жрать, пить охота. Давайте уже мясо, краба сюда. А! Ты же дебил его сожрал, что ли? Вот ты, сука, дебил, ты прикиньте Время-то идет Друзья мои Теперь надо краба где-то, тут еще одного убивал Вон он лежит Вот же ж То, что я говорил, то жрать его Дурак Ой, дурак Блин, а что? Пошли oh, готовить Приготовьте мясо краба Закрепите его на На костре, как закрепить-то? Вот так вот. Костер можно потушить, а можно подкинуть в него всякой чепухи. Давай с тобой мясо лучше вот сожем. Что, давай хавай? Да сука! Блин, а что я пожарю, пожарил тут как лошары, короче, жарю. Так. Сорвите кокос, чтобы залезть Так, ударьте кокосу улучшенным ножом И откройте его Давай с тобой, короче, вот так вот, значит, здесь Вот это дело скидываем Здесь вот это вот дело берем И шпилюхаем по нему И шпилюхаем Подобрать кокос Выпейте угу. Звездец, пацаны тут О! Да иди ты в жопу, сука! Летучие мышки эти тут всякие. Бесстрашные какие-то, сука. Так. Что мы там уже 10 раз отравились, да? Жрать-то хочется. Краба как сожрать-то? Друзья мои. Так. Давай с тобой, в общем-то, выберем. Ножичек. Пойдем краба все-таки еще одного шпильнем. Пока костер горит. Сколько ж можно-то? А вот она наша... Тьфу ты, я аж его уже давно убил, да? Звездец. Как все сложно, друзья, на самом-то деле. Кажется, все легко, но, но не так-то все легко, как кажется. Это вы там смотрите сейчас видосик смотрите, такие, ой, все изично вообще. Еша прикрепить, давай прикрепляем. Короче, сколько готовится наше мясо будет? Сколько ему готовится там? Пусть себе жарится, короче. Пока черным не станет, потом а мы травимся все вот этой фигней какой-то. Так, срубите пальму топором и срежьте листья, получив пальмовые ветви. Давай вот эту пальму с тобой сейчас и шпиллякнем. А чтобы топор сделать, нам надо с тобой короче еще что-то и придумать, да? Я того рот шатал, не игра так. Тут меня только укуси, сук. Это моя пальма, вообще, эй, эй, алло. Ладно. Там мясо наше, чтобы оно не сгорело. Давай вкуснее, чтобы было. Эм, мы с тобой, Значит, ты должны скрафтить? Сейчас топор. Для того, чтобы скрафтить нам топор, нам нужно с тобой Одна дровесина и одна, сука, вонючая нитка. Для того, чтобы получить нитку, нам надо 4 травы. В общем-то, все легко и просто. 4 травы. Пойдем, 4 травы сейчас с тобой и тут И найдем вот одна раз. Сука, сюда, на. Так, вот. Шо, шо, шо, шо. А где моя... А где трава? Вот, сука, обманщики, ты прикинь. Обман. Ух ты, перный насос Мясо приготовилось Я думал, что случилось-то Сюда Ам-ням Готово Блин, уже два куска мяса могли сажать за все это время Ты прикинь Ага, пить охота Давай попьем Я уже пил с него Че не пьется-то <свист> Блин, ну это звездец какой-то. Эй! <свист> Блин. Ну все, звезда, мы теперь сдохнем. Послушал на свою голову, ребята. А, а мы уже пили оттуда. Надо просто много теперь такой фигни. Так, мы, значит, с тобой сейчас на пальму искать кокосы, друг мой. Нам надо с тобой пить. И очень много, походу. Блин, когда день уже настанет, ребят? Когда уже настанет? Мать его день. Видно на пальме что-нибудь там попить, друзья, видно? Опа! Сюда, родной, сюда пить хочу, просто звездец. О, посервали. О! Так, ты иди нафиг, короче. Давай мы тебя вот тут и бросим. Ать! Ать! Ать! Ать! Так, еще один кокосик нам надо. Чтоб уже на нормально напиться-то. И траву заодно, не, не забываем. Блин, я уже день хочу, если честно. Во! Ну уже получше-то. Ух ты, нифига себе камень. Так, давай с тобой возьмем, значит, обратно нож. Что у нас по траве? Четыре травы есть. А, нам надо дравесина. Дравесину нам надо. Давай, фикус дерева. Нац. Клац. Бахс. Шпильдукс. Экс. Брекс. фекс. Так. Хочу много досок? О, рассвет. Наконец-то, ребятки. Наконец-таки рассвет. Луна садится, солнце встает. Все красиво. Это кроссворд. Так. С. Ух ты, пухты, ты, я вышла из бухты. Так, факел есть. Э, топор. Да ёпер, насос. Как же ж много тут всего, друзья мои. Как же много тут всего надо делать. Так, топор. Делаем с тобой топор. Вот это дело выкидываем нафиг, забираем с тобой, пойемы. Да, Ух ты, емые, блин, солнышко, это класс. Давай потушим с тобой вот эту фигню. потом еще разведем, да? Потом еще разведем. Так, у нас с тобой есть топор. Нам надо срубить пальму топором и срежьте листья, получив пальмовые штучки, причиндушки. Давай. Раз, а давай. Три Бля, видео, она поднимается. Четыре Пять Шесть что-то произойдет. А, это шхура поднимается. Ты пер! перный твой рот! А вон кокосик, я видал. Воу-воу-воу-воу-воу! Охотимся на кокосы мы с тобой. Так. Забираем с тобой листики, значит. Нифига себе! А тут у нас будет... Дрова я такой. Бл*** Бревно. Ага, это целое бревно у нас с тобой. Е, чтобы подобрать. Так, срубите пальмы под э, топором и срежьте листья, получив пальмовые ветви. Так, а шо? Пальма. А, надо еще эту фигню расчехрежить, все, слышишь? Фига себе. Я застрял, блин. Что за нахер? Я стал пальмой, что ли? Фух ты. Господи ты, боже мой. Выбрось ты. Выбрось, как Давай резать это все те. Будем с тобой резать теперь вот это все дело. Пока не получим с тобой пальмовые просто-напросто листички. Вот они, родной. Раз, два, три, четыре. Эй. В смысле? И все? Так, давай с тобой, значит, вот эту штуку сейчас шпильнем. Заберем. Возьмем. Попьем. А, возьмем теперь вот это дело, вот это дело выбросим с тобой. А вот это дело заберем. О. Так, создайте укрытие, чтобы можно было сохранять ход игры и спать. Так, ну чё, вот тут вот чики-пуки, я думаю, да? Вот самое классное место. Здесь с тобой мы и обуздаем свою... Значит, а квартиру, квартирушку. А для того, чтобы ее построить, нам надо узнать, как это делать. Так. Так. Так. так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, короче. Значит, вот укрытие. У нас есть три деревяшки, четыре листочка, нам надо нитки, ёперный насос, опять эти нитки. Сколько что там можно-то, а? На тебе -с. Так, от чего избавимся мы с тобой? От чего-то надо избавиться. Это можно хавить? Шо, в смысле? В смысле это берется, а это нет. Короче. Не морочьте мне мозги, Карл. Карлович. Половина колоса. Короче, нафиг нам вот эта фигня. Все. Ух ты, ёма, он это хавает, он это хавает. Давай сожрем. Ох, ты его пукнул только что! Ах, сука. В жизни больше к этому не, при, не притронуть, говорит. Сука, он теперь пить хочет, вот же, вот же обалдуй-то, пердун еще вонючий. Так, нужно найти воду. Вон вот эти полное море, дурачина ты. Ой, я мое. Аж надо было. Накормил, пацана. Ну, блин, все. Цел... Прожито дней. Хаси, целый день прожили уже. Пердун, все понятно, короче. Залезь, давай, сука, на дерево, да. Все понятно, ребята. Сразу видно. Подписчик мой, походу. Эй, лезть, ты будешь туда, не? Сука, высоко для него еще оказывается. Ух ты ж, -мо! Иди сюда. Пить хочу. Блин, теперь же вы напои попробуй, слышишь? Ненапойный. не напоишь его теперь. Ух ты ля, фруктик, игрушка-то. А куда вы катитесь, ребят? Ты куда у меня катишься-то? У тебя покачивайся. Сюда, в кабину. Сюда, в мою кабинку, все. Оп, попили. Попили. Выкинули. Выкинули. Так. Создать укрытие. Для того, чтобы создать укрытие, нам нужно э, создать, короче, с тобой траву. А, трава теперь. Травушку, муравушку еще надо теперь найти, да? Пойдем. Травы мы тут, конечно, перехерачили уже с тобой. Я не знаю, сколько. Травы было очень много. Во. Хорошо, хоть она растет, как, сука, парасы. Так. М -м -м. Так, для того, чтобы создать нити, нам надо с тобой 4 мать их, травы. Это пипец, пацаны. Просто, ребят, пипец. Где столько травы вам тут нарвут, а? Еще одну, давай, последнюю, давай уже, пойдем. Божарка, ну нафиг. Домик хочу уже создать. Уже хочется, о. Уже хочется домик вот тут вот построить, во. Хороший домик. Так, С. Значит, мы с тобой сейчас сделаем вот это дело. Нитки есть? А, с. И мы с тобой сейчас, значит, сделаем вот такую штучку офигезную. Опа. Где мы ее с тобой? Вот тут, вот, вот так вот. Красивенько, вот так вот. Фух. Сохранить, конечно же. Ух! Ну и сон. А, спать можно только ночью. Да пошли вы тогда. Господи боже, за что? За что? Так, Ля, мы тут с тобой нажрали то уже. Сколько у нас воды там? Воды хватает, жрачки хватает, солнце... До херища прям. Давай с тобой заберем вот эту травку, все-таки это под водой дышать нам пригодится. Пойдем с тобой крабсбургеров, сейчас херачить бы. А, так, создайте перегонку воды. Да ёперный насос. Сейчас опять задание там у меня офигезное, да? М -м так, перегонка воды. Сосуд из кокоса. Этого вот там у нас валяется до да хера. Uh, так, листик есть Фига себе Короче Сейчас мы с тобой все это выкидываем Надо сделать нитки сперва Короче, я думаю, да, пойдем с тобой нитки делать Искать, значит, нам надо траву Для того, чтобы найти траву Нужно побегать по кругу и Вдруг где-то она уже выросла За то время, пока мы с тобой здесь Очень дофига чего Поперебили Попереломали. Так, дрова нам пригодятся. Камень нам пригодится. Кокосы давай. Вот эту вот фигню с тобой срубим. Ну нафиг. Один хрен рубить придется. Давай. Кокосы нам нужны. Mm -hmm. Идь! Ать! Трададасики! Хорош! Хорош! Так куда ты? Фига Я выбраться теперь не могу. О, могу. О, что? А, это цветочек. Вот этот цветок всего лишь-то навсего. Не, тебя мы рубить не будем. Ля, убежала. Ты куда покатилась-то? Нифигази. Чайка, ребята. Блин, убежала. Хотел чайку шпильнуть. О, трава. Вот не было, ж, не было ж. Выросла, а. Выросла чертовка. Давайте все будем складывать вот здесь, вот у нас. Где-то наш дом. Вон наш дом. Вот это все здесь поскидываем. Пальмовая ветвь. Нихай валяется тоже все, Это тоже пусть валяется Места нам надо дофига просто Нам надо очень много места Давай да, дальше с тобой будем искать траву Думал яйца какие-то что-ли Яйца коровы что-ли Так, камни у нас есть с тобой Сейчас пойдем искать с тобой траву Траву Травушка Наш с тобой офигенный плод Уже порос вон Шляпая какой-то вот только-только тут был. Дай траву мне, пожалуйста. Дай травы, травушки, дай. Не будь жаденей. Опа. Ать. Сюда. А следствие будет травать там мне? Не будет? Ладно. Все равно разхерачу тебя. Один делать херня, не, нечего делать. Ах. Блин Нет, я фигней рублю О Изи вообще Изи тамом тамом. Так, ну что, трава ты Собираешься расти, что не будешь ты расти тут Мне уже жарко, нафиг Уже скоро пили -то. А что такое СПФ рили? Выносливость может? Бля, я красный, я уже красный Ну нахер, пошли в тенек-то только заметил, что у меня уже плохо Сейчас станет скоро Ух. Давай тут постоим, просто подождем, когда вырастет трава Я не знаю, что такое SPF, кстати Все-таки Сейчас мы узнаем, скоро оно закончится и мы с тобой оттопыримся от этого Ну я заметил, что я красный был звездец там Ну ты солнце издаешь там не будешь ломаться, не? Мне трава нужна, просто еще одна. Не желаешь стать травой. Фикус дерева. Ну, фикус дерева, это в дереве, блин. Это пауки, нафиг мне не надо. Мне травы. <звы> Давай, короче, с тобой, что ли, вот эту фигню раздолбим. И попьем тогда, пока мы тут. Пошли только в тенек, ну его нафиг. Блин, да что ты вечно застреешь-то где-то, дурак? друг ты мой. Это дело мы с тобой выкинули. Так, тем временем, тем временем, я не знаю, что такое spf Я просто сгораю, просто, ребята, сгораю. Нужно охладиться. Что в воду пойти, что Пойдем в воду, я не знаю. Поплаваем с тобой. Ох. И что? Не действует, ай. Сейчас кто-то меня хаванет здесь Я хер его, родной! Охлаждайся давай Сейчас сдохнешь от того, что тебя акула хаванет О! Немножко есть Там акулы хоть-то нету, а? Под водой-то дышишь? Дыши, родной. Ух ты. Та да вон у меня есть. Внизу полосочка. Мы с тобой можем дышать-то пока. Блин, а всплываешь, начинает херовить аж. Сейчас нас с тобой тут то тут пилета то нахер. Акула какая-нибудь. О, хорошо. Тут, тут хорошо. Давай здесь и посидим, в принципе. Здесь пить не надо, и, в принципе. Говорит, Бедолага, чуть то не задохнулся. Ну-вон нахер, пойдем. Пойдем, ну-вон нахер отсюда. Я согласен, пойдем, ну-вон нахер. Охладились. Ну, больше, сука, сдать, как тут-то вот мне тут перегреваться, понял? Во. Ну, зато охладили, слышишь? Лё, прям охладили, так охладили тебя, родной. Ух. Да. Пока мы отходили, тут трава сейчас не выросла, не? Лё, он реле охладился, прям идеально, прям охладился. Чё, блин, думал, кто-то приплыл ко мне тут. Я уже обрадовался. Эм... А будет ли кусок травы еще? Последняя, сука, недостающий ингредиент. Мои, сука, водопойки. Не пить охота так-то. Уже вечер скоро. А я воды себе не сообразил. Хм. Так, ладно, давай за углубимся сюда немножечко. А мне нужно сострочить нитки. Для того, чтобы сострочить нитки, мне нужно... Мне нужно Блин, еще два Пускай этой вонючей травы надыбать А для того, чтобы эту траву надыбать Нам надо ждать, ты понимаешь? Создайте перегонку воды Как я ее создам? Если нет травы, дайте воды-то побольше мне Ух ты, нихера себе Рили, really, блин да, звездец, не говорите, друзья. Вот это надо же было бы кому-то бы спасибо сказать. Спасибо природе. Ух. Так. Травы тут у нас хоть отбавляй. Хоть отбавляй, мать ее. Все, строим с тобой, значит. Строим с тобой сейчас. Мы с тобой, значит, строим. Блин. Мы с тобой сейчас строим нитки. После того, как мы с тобой построим нитки, нам надо с тобой построить бы... Опять листвы надо. Ать, и епер. нас. Все равно листва нам надо. Так, э, один листик нам надо, три камня. Пойдем с тобой сначала три камня возьмем. Сейчас, смотрите, три камня там где-то же сбрасывал-то. Грузинский. Ух ты мы, вот это мы охладились-то. Вот это охладились. Понимаю. Два. Три. Так, три камня. Давайте будем делать все по мере поступления. С. Три камня есть. Один листик. Так, один кокосик давай с тобой заберем. Один, мать его, кокосик. Я надеюсь, к нам никто сюда не придет пока, да, в ближайшее время. Оля, они тут у меня стоят прям. Прям красиво так. Один на один. Ага, как мы эту штуку с тобой сообразим? Нам надо с тобой сообразить какую-то кокосовую чебурашку. Кокосовую, мать ее, чебурашечку. Это что у нас такое? Сосуд из кокоса. Ну, сосуд из кокоса, он у меня уже имеется. Давай сюда с тобой углубимся, да? Хм. С чего нам делать сосуд из кокоса так-то? Интересно. Интересно. Ну ладно, давай его тоже заберем. Так, что мы можем тут делать с тобой? Сохранить, давай сохраним. Э -э -э Может быть, вот это вот сосуд из кокоса, слышишь? Хм. Сосуд из кокоса. Я уже сосал из кокоса. Какой еще? Кто еще будет сосать из кокоса? Так, пойдем с тобой еще тогда травы. Потеребим. Пальмовая ветвь Так, а где-то я там Пальмовые ветви Ой, это тоже пригодится как раз Я только что тут Пальму расчленял где-то неподалеку перный насос Придется еще одну расчленить. А, вот он. Так, что выкинем с тобой? Давай выкинем вот это дело. Да, е-мое! Нож ты че теряешь ты, нож? Уже вечереет, ребят. Уже вечереет опять. Ох! Перегонка воды. Сосуд из кокоса, значит, вопросик назревает. У нас с тобой, да? Давай подумаем. Пояс для орудий Нам он пока не надо Хотя Пригодится в дальнейшем Так Уровень 2 Селок для птиц Очень много всего здесь На самом деле так Давайте немножко пробежимся По кокосовой Емкости что ли Сосуд из кокоса. А как получить сам сосуд то из кокоса? Фух ты, фух я вышла из бухты. Рапиоудочка, рыболовный гарпун, топор у нас есть, так это лук, стрела, пожа. Блин, друзья, я не знаю, как мы сейчас будем делать кокосовую емкость. Я думаю, знаете, что надо сделать? Нам надо взять, вот сейчас, наверное, спать, ложиться. И, может быть, нам приснится сон, как сделать <смех> эту емкость, мать ее. Ну, блин, Риля. Really. Где подсказки-то? Уровень 2 всего лишь, нафиг. Уровень 2, перегонка воды. Мне надо всего лишь навсего получить сосуд из кокоса. Для того, чтобы получить сосуд из кокоса, давай с тобой сделаем вот так. Давай вот это вот. Кокосовый орех мякотью Хороший источник жидкости Можно утолить жажду, а можно разбить на куски Ну Мы с тобой сейчас Это дело выкинем, давай разобьем Все-таки еще один На куски Опа, давай один Вот так вот заберем И попробуем, может быть это... Может быть вот Так вот, нет нифига как это? Что тут? Короче, я не знаю, что тут делать. Надо обратиться, наверное, в окей okay, Google. В окей okay, Google, наверное, надо обращаться. Друзья, обращаюсь к вам. Не хочу в Google обращаться. Кто смотрит эту историю данной игры, обязательно. Друзья, напишите в комментарии, как раздобыть эту вонючую Ой. штуку. Это звездец, короче, ребята. Все. Мы на этом с тобой сейчас здесь стопаемся, Потому что нырили. Это просто очень нафиг долго. Мы не можем найти какую-то матью, просто вонючую штуку под названием. чтобы ты понимал. Под названием сосуд из кокоса. Я хочу, чтобы именно ты мне подсказал, как этот сосуд, сука, найти. Спасибо. С тобой был я, дядька Ванька. Это была игра. На выживание мы здесь с тобой просто выживаем и выживаем. Обязательно подписывайся на канал, прожимай свой лайк. И... Жди новой части. Я надеюсь, новая часть будет, потому что ты мне подскажешь, в общем-то. Саянарас. Пока.